Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за три минуты. Мы продолжаем с вами учить отклоняющиеся глаголы, и в этом видео мы с вами научимся, вернее, выучим группу глаголов, когда у нас с переходит в сету и с. Се". Се". То есть с меняется на сету и с, се", если после нее в окончании глагола появляются А или. О. возьмем глагол conocer, да там знать. Йо, Почему? Потому что получается окончание у нас же о, да, conocer. А мы знаем по правилу, что сей меняется на сэту и сей, если после нее в не появляется о или а, да, conocer, conocer. Ту же conocer. Опять есть список большой глаголов, который я вам потрублю в конце видео, вернее в описании видео, когда используются какие глаголы, да, вернее, какие глаголы используются в этой группе, да, относятся, вернее, к этой группе. Но сейчас я вам перечислю опять несколько. Например, аградесер. Благодарить. Да? Например, я. Агредескую. Ты агрестешь. Эль-Ель-Устед агрестешь. Мы, nosotros мы, мы, vosotros, vosotros ellos, ellos, agrade, мы, мы, Atardeser – вечереть, смеркаться, кресер расти, вырастать. Atardeser – вечереть, смеркаться, verdeser – зеленеть, всходить. Slusir – это терять блеск, лишать блеск, блеска делать тусклым, да, и лусир наоборот, блестеть. Там это еще огромный список глаголов, но я вам прикреплю их в конце видео. Мы еще раз это видео, смотрим другие видео с отклоняющимися глаголами. И все, выучим испанский сеньора тате с удовольствием. Подписываемся на мой канал, ставьте лайки, если есть какие-то вопросы, то пишите в комментарии и заходите на мою страничку senioratati.com. В общем, смотрите все и подписывайтесь на мой канал.